5 июня 2019 года сегодня «Лакус» и «Вуньё». Шикарное сочетание, сегодня все дела пойдут удачно и гармонично. Особенно сильна будет интуиция, обязательно к ней прислушивайтесь. И день также подходит для развития магических способностей. Любые тренировки и практики будут получаться гораздо лучше именно сегодня. В семье вы можете найти способ наладить отношения, если они разладились, и общая атмосфера все равно будет очень хорошей и гармоничной. Взаимопонимание, любовь, гармония, все будет сегодня сопутствовать этому. Те, кто еще не создал семью, знакомьтесь, основываясь на первом впечатлении. Сегодня такой способ знакомства будет наиболее правильным и верным. В бизнесе удача и прибыль, новые перспективные договоры, полное взаимопонимание с коллегами. Если вы еще не нашли свою работу, следите за открывающимися возможностями. Дверей сегодня будет много, и первое впечатление будет самым правильным. Не упустите свою дверь, войдите в нее, ничего не бойтесь, и вам откроются новые горизонты. Вот такой сегодня замечательный день. Всем желаю прожить его максимально продуктивно. Буду рада вашим комментариям и лайкам. До встречи в следующем дне. А еще э, я хочу сказать, что э, скоро у нас э, начинаются активации рун Соломона. Пройдите по ссылочке с этим названием и почитайте э, на странице про этот практикум. Э, заявки я принимаю до 18 июня После этого набор в группу будет закрыт Группа уже большая Поэтому присоединяйтесь к нам Для активации этих замечательных рун Говорю заранее, чтобы потом в последний момент Вы не писали и не просились Потому что новичков я беру только за неделю до начала активации Иначе вы просто не успеете подготовиться До встречи в следующем день